Дарова народ, с вами я просто багет, это разбор и анализ игры за стрелька. В этом видео я разберу две игры с разным билдом. В первом билде находится барбекю и чили, а в другом с ляжкой Перед началом основного разбора я бы хотел разобрать несколько моментов с моими крупнейшими ошибками и тому подобное. Вдалеке я видел нею, я ее хитанул и она убежала. Но она сделала несколько ошибок, тем самым выдав несколько местоположений других сурвов. Нея не самый главный элемент, с которым я нашел. Но благодаря нее я нашел Мэгушку, которая просто залагала. Я не знаю, как это объяснить, но объясню тем, то, что мой интернет меня хорошенько так подвел. Я тут начал целиться за Нейчкой и сделал обманку то, что иду сюда. Я услышал то, что она прыгнула, прицелился и застрелил ее. Тем самым прицепил ее и уронил. Повесил на самый близкий крюк, который заводился. Увидел тут кладетку. Я всегда тут чекаю, когда играю за маньяка, потому что я тут прячусь. Я ищу там, где люблю прятаться. За маньяка. Кладетка тут заметила мой светящийся ттм. Я тут хотел прицелиться и выстрелить, но забыл перезарядиться. Вскоре я повесил кладеточку и увидел Мэг. Вы только посмотрите на это. Я ударил ее. Пошла кровь. Пошла анимация то, что она ранена. Был, был звук. Но мой интернет залагал. Я думал, то, что она юзанула септик, когда играл. Потому что прицепил ее и ударил, но у нее на наложился эффект глубокая рана. Я думал то, что она использовала септик, но когда я пересматривал запись, я увиделся то, что мой интернет залагал. Посмотрите, какой длинный хит. Интернет пинги просто решают. Я. конечно, я там отыграл не особо хорошо, но все же я выиграл. Это уже другая игра. Тут я ошибался всегда. Я тут отыгрывал от туннелинга. Не знаю почему. Это один из билдов со слишком наказанием. Я этот билд сделал очень ужасным. Несмотря на то, что я в самом начале сделал минус два, ну, то, что уронил двоих сразу же. Из-за того, что я туннелил, я не выиграл. Передо мной выскочил Джейк, который спрятался сразу же за углом. Я проверил на всякий случай сзади и увидел его и хитрил. В следующий момент я без понятия, что Джеил Джейк. Он, наверное, испугался и пытался меня замансить, но у него ничего не получалось. Я повесил сразу же двоих. Тем самым перед тем, как я собирался решить Дуайта, Мэг пошла на помощь Джейку. Она телепортировалась, как по мне казалось, потому что это мой интернет. Мэгушка сразу же побежала спасать Джейка. Да, Джейк сразу же упал в тот момент. Я бы мог бы его добить, но я отыграл от осколка, которого у него не было. Но из-за того, что я отыграл от осколка, я проиграл. Но и не за только. Я отыграл от туннелинга, и это проиграл я. Это более правильная игра, как я отыгрывал. Я подошел к палете и отошел на метр. Меня умудрили застанить. Тем самым я поломал палету и меня же ослепили. Потом я начал смотреться вокруг, увидел следы, пошел по следам. Увидел тут одного из раненых сурвов и уронил. К сожалению, у него не было железной воли, и она сразу же упала. То, что делали другие сурвы, это немножко поражало. Я не боялся бить, потому что крюк был вплотную, а они подставлялись под хиты. Я пытался поднять и тем самым обмануть их, но они ни в какой не хотели спасать особо после того как я ушел они э, побежали спасать я понес одно из э, сурвих в подвал чтобы отыграть от подвала чтобы им было гораздо труднее тем временем спасли одного сурва и я пошел наверх у меня было слежкой наказания, так что ну, услышать мой террор ну, им было очень трудно. Я за забором услышал какие-то стоны и пошел туда. Тем временем, один из сурвов дисконнектнулся, потому что передал им фото, что они уже не хотят играть со мной. Тем самым э, они слились. Не ушло некоторое время, чтобы найти этих сурвов. Я зацепил Юй Дэнсон и погнался за ней. Она была ранена, так что особо геройствовать она не могла на карте было пять генераторов на двоих суров один суров не мог отмазать все пять генераторов на закрытой школе на закрытой карте и с моим-то маленьким террором я тут немножко подождал пока она застанет мне порядкой но она видимо этого не хотела я тут промазал с выстрелом она побежала налево и бросила палетку я тут отыграл от хитрости к сожалению, я очень сильно мазал. Она ошиблась сильно, тем то, что прыгнула. Думал, то, что я пойду за ней, но нет, я ее обошел и ударил. Я ее не стал поднимать и начал искать, вроде бы шарил, как оставалось. На тот момент я, когда я их начал искать, я заметил в коридоре очень много следов. Нашу Кейт подняли. Кейт ушла за сцену, так что она умудрилась вырваться. Но у нее появились эффект. появился эффект глубокая рана. Так что она особо геройствовать не могла опять же. И у нее экран был более мутный. Я перезарядился, и по ней опять же попал. Я ее уронил и начал искать опять второго сорва. Он уже давно мог успеть убежать далеко-далеко. Я смотрел... Я смотрел в шкафчик, тем тем думал то, что она там. Потом я заметил то, что она пилила мой тотем. Я хотел отыграть от своего террора и подняться на второй этаж, но у меня в поблизости лестницы не было. Пришлось немножко подождать, пока Суров сам спустится, но этого не произошло. Она услышала то, что я ломаю палетку и просто сидела там наверху. Я повесил Кейт Дэнсон поближе к лестнице, чтобы она хотя бы не геройствовала и попыталась спасти своего тиммейта. Повесил ли я? Узнаем сейчас. Ну да, я пошел в подвал и повесил... Нет, не повесил. Ай-яй-яй, я вас обманул. Я ее бросил и начал искать другого сурва. Я услышал звуки ранения и заметил за столом нашу Шерил. я ее уронил и она упала кто-то из них истек кровью пока я искал на люк да после повешения я заметил как на второй этаж поднялся один из сурвов мне стало ее очень жалко хотел ее отпустить но я не мог но я же не могу так отыгрывать Шейл пыталась спастись. Она висела в первый раз. Зачем-то Кейт Дэнсон ползла туда, куда нельзя. Не надо было. Неподалеко были. У-у-у, <свистит> Шейл избежала. Она, Она спасла своего Это Вот это поворот, вот эта игра. Я стал гнаться дальше за Кейт Дэнсон. Я попал по ней, я пошел в стенку и ударил ее. К сожалению, я ее пропустил, да. Я ее ударил и начал искать дальше Шерил. Вот такого поворота от Шерил я не ожидал, конечно же. Наша кейденсом истекала кровью. Я перезарядился и начал вслушиваться в мельчайшие звуки со своей плохой гарнитурой. Мне пришлось очень долго искать ее, но следы и стоны ее выдали. Опять же когда когда я играл это было, конечно достаточно интересно помните то что я в начале игры говорил то что я ищу там где прячусь вот один из эффектов у нее закончился фонарик я ждал пока тот сурфи сечет кровью да да я очень долго ждал Шерил дружилась, молила о пощаде, я целился, все такое. Но я не мог дать ей просто уйти. Да, понимал то, что не, не завели ни одного генератора. Но что ж поделать? Кейт Дэнсон умирала. Шерил садилась, у нее закончился фонарик. Я ее ударил, поднял и пошел вешать. Тем временем, пока я ее нес, Шей Ше... Дэнсон умерла. Да, вот такая жестокая смерть от пола. И Шерил повесилась. Ну да, сама повесилась от моего крыка. Я начал стрелять, целиться, просто зарабатывать очки крови. Нет шучу. Я просто балдел от шутки. Я искал люк, думал, найду, пока ее.. Её... Смерть настигает ее. К счастью, я не нашел люк. Не заработал лишь тех ботпоинтов. Тем самым закончилась первая игра. Я на заднем фоне говорил всякую дичь. Да, я тогда не настроил микрофон правильно, он мне сбился. То, что я там говорил, не особо важно. Я там говорил про трех консольщиков и то, что они меня якобы выиграют. Но не суть. Я же говорил в то, что в какой-то части видео будет информация про, Арту... информация про турнир. Да, я провожу мини турнир среди дискорд серверов в которых я сижу, но э, не обязательно быть одним из участников дискорд сервера, вы можете просто собрать свою команду написать мне в дискорде, я напишу свою ссылку под описанием. Да, суть турнира, у вас хотя бы должно быть 50 часов наиграно в эту сумасшедшую веселую игру. И э, с вашей стороны должно выйти 5 участников. Да, все так просто. Да, не так-то и ежу трудно, согласитесь. Чтобы вам принять участие, не так-то уж многих требуется. От вас вы выдвинуто, должна быть хороший капитан команды, который будет передавать всю информацию и будет принимать всю ответственность команды на себя. Название команды само собой. Напишите мне в Дискорд, и я обязательно отвечу. Тем временем, я нашел первого сурва, и потянул ее, и хитанул. Заводился генератор, но благодаря порчи несмерти и погибель, погибели, генератор откатывался. Я тут немножко потерял очень много времени, и хитанул Мэгушку. Не знаю зачем она, очень медленно переползала. Кстати, вы заметили, во всех играх я, использовал... Да. я во всех играх использовал только эту карту. Да, я очень много часов отыгрывал на этой карте, на барбекю чили заметил одного сурва с чинищего генератора. Я около 8 часов потратил на изучение этой карты. Да, она простенькая, да, она одинаковая. Ш сколько можно было тратить на изучение данной карты? Да, мне пришлось очень много блокпойнтов потратить на подношение для этой карты. Почему именно эта карта? Я выбрал потому, что тотемы тут было найти труднее. И в следующих разборах и анализах то же самое эта карта будет. Тем временем я нашел фангу, который довела генератор до 70%. Я сломал дверь на всякий случай и я обходил ее. Фанга оказалась хитрее, чем я. Она немножко подожла, подождала и убежала. Передо мной появилась кладетка, и я вплотную промазал по ней. Я не перезарядился и начал гнаться за ней до первого хита. После хита я на сразу же перезарядился. На карте были два раненых, и не никто не чинил генераторы. Кладетка обошла кустик и просто ударила. Возможно, там сделала свои дела, девчачьи. Да-да, все, может быть. Передо мной был крюк, я повесил ее туда. Я подумал, то, что она находится в классе, но оказалась в коридоре. Я повесил очень близко к тотему, я ее проверил. Не увидел на барбеке вечере то, что чувак находится на втором этаже. Я шел туда. Я думал, то, что он туда спустится, но он просто подбежал сверху. Пока я начал искать сурвов, мне спасли этого... Тиммейтер. да они так быстро тут они очень сильно ошибались то что перепрыгивали я попал по ней Да, магия вы видели то что я попал по воздуху но я попал по фенге тик рейд мазафака я уронил фенгу и повесил на улицу почему-то доточку все еще не спасали да это противоречит моим словам которые я сказал так вот вы уже спасли я хотел тут обмануть, лестница была далеко, не ни неоткуда было подниматься. Я прицелился и просто выстрелил, чтобы напугать их. Но это ничем не помогло. Я под потерял очень много времени и мне завели первый генератор. Да-да, они за очень много игр завели первый генератор. Я начал проверять ФНГу. Фэнгу еще никто не спасал. Я просто подошел спереди... И тут появился сурф, по которому я тоже промазал, почему-то. Да-да, я тут очень часто промахиваюсь. Не удивляйтесь, почему я там проиграл? Я отыграл от туннелинга. Кстати, в той игре, где я туннелил и проиграл, мне чувак написал то, что я кому-то испортил Рождество. Режисс, мне нужно было тут хитовать сурфа просто обычным ударом и потом подтянуть. Но почему-то я сделал все наоборот. И тем самым э, мог бы сэкономить больше времени. Я тут уронил Мэгушку. И уронил Фэнгу. Я не стал поднимать Фэнгу, потому что у нее наверняка была скалка. После игры я забыл, кто за кого играл. Тут же Дж Джейк был. Или, как, или Айс, я не помню. Он бежал. Я про него промазал. И повесил Мэгушку. Кстати, у нее пресс вообще шикарный. Там подбежали к э, нашей Фенге. Я думал, кто-то сидит в кустах. Я на всякий случай ударил кусты. Фенгу подняли. Фенга чуть не упала от моего кривого удара. Но Фенга все равно упала. Эйс подбежал к... А, это Джейк. Джейк подбежал к Мэгушке и поднял ее. Спас. А ФНГ тем временем у нее осколок прошел. Я поднял и поднялся к тому же крюку да очень много повешен на этот крюк фанга висит на этом крюке второй раз по чили у меня не было информации значит все они были очень близко я начал искать э, неподалекие места я прошел самый безопасные палетки прошелся дальше вдалеке увидел сурва и пошел в их сторону потому что у них происходила вся вечеринка вся тусовка нашего сурва. Пытались спасти, но они что-то там взорвали. Возможно, геники или возможно промазали ну, в наш драгоценную Про... проверку реакции Да, я угадал, и тут была накия, я ее зацепил и ударонил. Джейк взял и убежал, вместо того, чтобы подставиться. И тем временем мы спасли Фэнгол. Я проверил шкафчик на всякий случай, но в шкафчике никого не оказалось. Вся весу веселуха происходит с барбекю Чили. Я поднял Мэг и повесил ее. Мэг, к сожалению, умирала. Я на барбекю заметил двоих сурвов на лестнице, которые чинили. Только одна выжившая или чинила генераторы. Они увидели меня и начали убегать. Кто-то из них прыгнул в... Окно я не успел ударить. Кто-то пошел налево, я обошел ее. Это была фНГ, по которой я не попал. Обычно я с моим-то интернетом и пробиваю. Я оставил эту полетку в целости, потому что в дальнейшем она мне могла помочь. Я прыгнул, увидел следы снизу и начал обходить. Следы закончились в некоторые моменты, и я пошел дальше. Следы были сзади меня. Я не заметил, как они вели на лестницу. Я тут сам с собой ошибся и начал идти в пустое место, там где не было сурва. Да-да, да-да. Тем временем на карте оставалось 4 генератора и 3 раненых сурва. Кто-то из них промазал в проверку реакции, и я узнал их местоположение. Это чинили генератор. Почему-то кто-то промазал в генераторе. Ай-яй-яй. Я начал идти прямо. Да, я не знаю, что комментировать. Я увидел проверку реакции снизу и начал идти. Благодаря моей невидимости я мог подобраться к тому генератору вплотную. Но у них возможно была окошко, и я мог просто умереть. Надень из рвов не заметил меня благодаря незаметности. И упал. Это была кладеточка. А генератор, который заводился, оказывалось было прямо подо мной. Но я на это не обратил внимания. И просто повесил Мэг, мою кладетку, туда. Я увидел, где они хилились, и они сами же второй раз выдали свое местоположение. Я примерно смотрел на, на их местоположение и шел. Я знал то, что они уже прохилились и, возможно, могли... Пойти в обе стороны Или в разные Но я не долгое время спустя Нашел все-таки Умирающего сурва И подошел к подвалу поближе Да-да Это была очень напряженная игра Нет Я увидел следы в подвале И начал спускаться вниз Нет, я не кемпил Нет, ничего такого не было Я далеко отходил так что я начал угоняться за фангой. я отпустил мышку я понял то что у меня лагает интернет я начал просто стоять на месте чтобы у меня все отвисло у меня отвисло я показался обратно в подвале передо мной бросили плеточку и фанга зачем-то стояла на месте огромная ошибка фенги она могла воспользоваться моими багами и просто убежать дать далеко я повесил на ближайший крюк который я нашел и на барбекю заметил очень далеко одного из сурва. Видите то, что у меня фов большой? Да, я поставил ее на 120. Я прицелился и попал по генератору. Джейк умудрился сбежать. кладетка была раненой. Я побежал за Джейком. Я, пере... я перезарядился. Увидел, как он прыгнул через окно и побежал за ним. Он повернул налево и начал, начал бежать наверх. Он скинул доску заранее, чтобы просто чтобы так, просто так чтобы на. Да. Я помню то, что он прыгал через окно, но на этот раз он не прыгнул. Я хотел его переиграть, но не получилось. Он во второй раз прыгнул через то же самое ограждение, я и это, на это не обратил внимания. Возможно, у, не у него там какая-то магия была. Ну, я его Потерял. Очень быстро потерял. Заметил то, что снизу взорвали генератор. Кладетка не знала, с какой стороны я иду, и пошла прямо передо мной. Я ее уронил. Вдалеке я заметил следы нашего невероятного сильного Джейка, который не был ранен. Я опять же оставил нашего Джейка. Джейк одного. Один тиммейт лежал на полу, другой был в целом и бежал. Я услышал, как чинили генератор сверху, но близкого расстояния не было. Я выстрелил, чтобы Джейк испугался и начал бежать. Он не обратил на это внимания и начал чинить генератор дальше. Я немножко застопился от своей глупости и потом прицелился к Джейку и на этот раз попал тянул тянул тянул тянул и попал по его репе перезарядился быстренько и на этот раз я сказал то что я его не потеряю и гнался за ним гнался как к ним, как мог быстрее и во второй раз попал вместо того чтобы идти назад я шел вперед вот это главная ошибка я мог это его потерять когда тянешь застрелка назад ты притягиваешь гораздо быстрее. Возможно, многие об этом знали. Кладетка подползла к крюку, которая умер... умерла Фанга. Да-да-да, тот самый крюк. Я вместо того, чтобы поднять Джейка, я случайно поднял кладетку. Тем самым, кладетка умерла. А Джейк не успел бы доползти, хотя бы до низа лестницы. Так что я очень сильно успевал. Пока я вешал кладотку, Джейк пытался доползти до ворот, но у него ничего не получалось, ничего не получалось, и я его быстренько поймал и убил. Что я хочу сказать за стрелка? У вас очень мало попыток, и вы не должны ошибаться. Целиться нужно очень четко. То, что туннелинг, это... Не ваше. Вы должны отыграть от минуса. Да-да, я не самый сильный игрок за стрелка, но показал, что умею. Да, только что Горбан забоговался. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы хотите принять участие в... на турнире, пишите мне в Discord, Я обязательно отвечу вам. Не бойтесь, турнир скоро пройдет. Уже вчера прошел первый пуб... Первый тестовый заход и первый тестовая игра на турнире. Удачного просмотра. Следующего видео. До скорых встреч.